Коровы умирают, родственники умирают, и сам умираешь также. Но есть одна вещь, что никогда не умрет – отмщение за каждого убитого. Сын мой, время пришло. Ты готов? Да, отец. Они... они звали меня? Хм, идем. идем мальчик на уж не опаздывать нервничаешь немного <кхм> не переживай это знаменательный момент для тебя и клана мальчик становится мужчиной только раз но готов ли я к этому я думаю, мы все задавались тем же вопросом. Отец? Не беспокойся, сын. Я буду смотреть. Зачем ты пришел сюда, мальчик? Потому что я готов стать вождем Я готов стать мужчиной Ха, большие слова от маленького мальчика Я силен во всем Так ли это? Да, так Умеешь ли ты резать? Умеешь ли читать? Умеешь ли ты красить? Умеешь ли проверять? Умеешь ли общаться с духами? Умеешь ли ты жертвовать? Умеешь ли ты убивать? Умеешь ли устраивать бойню? Я yeah. Я умею. Умеешь? Ты силен! Да! Но достаточно ли ты силен, чтобы нести это бремя на своих плечах? Да. Когда придет день, требующий этого. М -м -м. Итак, у нас появился еще один мужчина. Так иди теперь путем мужчины. Шаг вперед, дуратан. В день, когда умрет твой отец, ты будешь нашим вождем. Из смерти родится твоя жизнь и новые возможности. В виде тебя. Ты определился или нет. Спасибо за вашу мудрость, Директор. Не благодари не меня за эту мудрость, эту мудрость. Ибо это те знания, за которые не стоит, не стоит благодарить. Это истина, дурата или предостережение. Я понял. Действительно понял. Это хорошо. Дуротан, я провозглашаю тебя мужчиной и воином Северного Волка. Теперь я спрошу это, когда грядет день, когда тебе предстоит одеть мантию вождя. Будешь ли ты доблестно править Северным Волком? Буду.